Презентация рестайлинговой «Лады Весты» прошла 22 февраля, но затем началась российская спецоперация, что повлекла за собой массовый исход иностранных поставщиков и серьезный кризис поставок автокомпонентов. Между тем, вазовцы показали только внешность новинки, не успев раскрыть салон. Так что оценить оформление перекроенного интерьера мы сможем только по цветным иллюстрациям из патентных документов. По предварительным данным, которые приводит лично глава автогиганта Максим Соколов, начать выпуск новинки удастся не раньше, чем через полгода. При этом АвтоВАЗ готовится пересмотреть, то бишь сократить, набор электронных компонентов. Кроме того, в мае «Автогигант» планировал порадовать публику новыми «Логаном» и Сандера. Однако теперь, когда группа Renault покинула Россию, судьба франко-румынского семейства не очевидна. Теоретически «АвтоВАЗ» может выпускать его под маркой «Лада», но захочет ли? Уже объявлено, что выпуск каждого Renault требует отчисления роялти. А в нынешних условиях, когда поставки комплектующих нестабильны, затевать такую авантюру крайне рискованно, проект рискует обернуться убытками. По этой же причине руководством компании на неопределённое время отложен перезапуск Duster. А. Напомним, что вместе со всеми активами французского автопроизводителя, АвтоВАЗу вдобавок досталась оснастка для выпуска этого кроссовера. Что касается текущего положения дел, то помимо классической нивы и упрощенной гранты, Вазовцам удается наладить сборку Ларгусов. В пятницу 22 июля конвейер должны покинуть первые 100 машин. У гранты показатели лучше. При двухсменном графике заводчане выпускают по 650 машин каждые сутки. Притом около половины оснащены кондиционерами корейского производства. Очевидно, что Лада вскоре назовет стоимость этой долгожданной опции. Еще одна позитивная новость – с конвейера сошло около сотни хорошо упакованных трех- и пятидверных НИВ. Все они оборудованы антиблокировочной системой и другими докризисными опциями, небольшие запасы которых нашлись на заводских складах. К слову, эти самые склады сейчас наполняются комплектующими для НИВы Тревел, перезапуск которой назначен на август, и лишь X-Ray не планирует возвращаться. По слухам, этот хэтчбэк покинул вазовскую гамму навсегда.